Всем привет, с вами Лев, И мы продолжаем этот Майнкрафт, это Микет Паркух, вторая часть, в принципе, мы продолжаем эту карту проходить, в принципе, давайте начинать, да, вот это я не заметил, вот эти блоки, в э, прошлой сей, то, что сверху, как бы, вот... Такие вот блоки, которые как бы показывают то, что где можно идти э, по этим блокам, а где нельзя То есть вот я сюда прыгаю, умираю В принципе, для тех, кто это либо забыл, либо не смотрел вообще первую часть, когда я проходил В принципе, давайте пройдем, пройдем это делая Я реально жестко лоханулся, я не думал, что так все жестко будет Я реально сильно лоханулся Так, так, так, вот здесь тоже осторожно прохожу все это делая так. Осторожно. Блин, жестко-жестко. Все, отлично. Опа. Так. Есть. А, ну все, как бы вот. Отлично. Мы это дело прошли. Как бы мне еще в комментариях об этом писали. Это интересное, кстати, место. Нифига себе. А это куда? А, это чекпоинты, типа. Хорошо. Это у нас похук, я уже вижу. То есть мы вот отсюда, я так понимаю, начинаем. Вот отсюда, да Вот так вот прыгаем Так, немножко не получилось Хорошо, хорошо, да Надо внимательнее быть, чтобы все замечать Потому что, э, ну, как бы тогда еще, ладно Тогда еще много чего прошел А если бы я бы там на 5 минут например, застрял бы, да Было бы немножко глупо Но, в принципе, испытание вот этой зеленой комнатой Было, конечно, достаточно жесткое Потому что реально не, не сразу догадаешься Ну, ладно Идем дальше, прыгаем это что? Это стекло? Отлично. Оно какое-то багованное или так и должно быть, не знаю. Так-то явно не должно быть. <связывая> Я прошелся, ты ведут эту карту, блин, до второй части. Это что за подстава, блин? Такого еще никогда не было, блин. Я думаю, я сейчас буду, может быть, я вообще думал сегодня то, что, наверное, я буду даже еще, возможно, третью часть еще снимать, потому что э, я думаю то, что это еще далеко не конец, охренеть, капец. Так, что такое? Замок Пустыня. Это все, что мы проходили. Давайте сюда. Это у нас... А, нет, подождите, а здесь как-то неправильно. Вот сюда, что ли? Трон, лабиринт, замки. Лабиринт мы как раз прошли. Вот это, да? Да. Охренеть. А тут, в принципе, ничего нету. В смысле? То есть, видите, здесь опять хитрость. Смотрите, я же мог... А, нет, я не мог. Я здесь не мог. Ладно. Нету тогда хитрости никакой. Короче, жесткая карта, мне понравилась, это прям жесть какая-то, блин. Просто жестяк. Я просто реально в шоке. Как просто... Просто я начал записывать видео, блин. Я думал, что я сейчас буду, ну как-то, я не знаю... Только как бы вот это все начинать думать, там как-то или еще что-то. Но, блин, это все так оказалось быстро, я даже в шоке, на самом деле. Я правда в шоке. То есть, просто чисто пятиминутное видео. Подстава. Это реально подстава, вот что что вот это подстава реально? Да, вот сейчас у нас, кстати, по таймеру будет 2020 год, год коронавируса, блин, год крысы. Блин, я в прошлом испытании просто так и замучился. Если бы я бы его бы прошел, я бы заодно за бы видео бы прошел бы это видео. Да что ты черт побери такое несешь? Эту карту точнее, блин, вообще гвоздь. Это просто жесть. Я реально в шоке то, что я так <laughs> все это быстро прошел в этой серии Кстати, смотрите, ага, -а -а, мы вот сюда прыгнули, да? да, в эту яму, вот здесь. А вот это типа вход в это место. Нифига себе прикольно. Я это на плюшку, кстати, сделал. Неплохо, неплохо, отлично, ладно. Выбираемся, блин. Вот такая вот карта, она реально клевая, мне очень понравилась. Побольше бы таких карт, честно говоря А, это остров, что ли? Я думаю, это баги текстур Нет, это реально остров Это не бесконечное Это не просто какой-то плоский мир То есть, это прям строилось, нифига себе Не, реально прикольно Это реально крутая карта То есть, вот что-что, давно таких Вот если сравнивать с остальными картами Они неплохие Но они просто там паркух, например А здесь и паркух, и головоломка то есть здесь надо и подумать, и пакурить, и вообще все на свете. Это реально круто. Это просто четко. Это четко. Да. Как-то так. Испытаний было много на этой карте. Это реально как бы четко, четко, четко. Не знаю, сколько я уже четко сказал, но все-таки. То есть вы меня поняли, это реально круто. Это правда круто. Давайте долетим сюда опять конец вот сюда. Ну, и, в принципе, мы опять вернемся в наше лобби. Да, вот в это. Сколько испытаний было? То есть, получается 3, 6, 10, 13 испытаний. Как-то так. Все локации. причем это еще русская карта. Это вообще круто. Потому что... Ну, в принципе, кстати, в последнее время я достаточно, ну, достаточно нормально так русских карт прохожу. Потому что, ну, не знаю почему, но вот так вот получается. То есть, много русских карт. Это тоже очень круто. Это просто подстава. Не знаю, что сказать. Это все. Это самое, наверное, короткое видео. Но я его и так растянул уже. То есть растянул разговором. Так-то я бы вообще бы двухминутное видео сделал бы вообще. Но наверное минут 4-5. 10, -го, 15, 0пи там короче, вы поняли. Короче, все. Я уже, короче, все, я уже обиделся. Я думал, что сейчас буду записывать. А тут какая-то херня, блин, вообще я. Блин, это видео, блин, сейчас выложу прям сегодня. Я думал, то что я буду монтировать его его еще долго как-то. Вообще, капец, блин, просто чисто за. Два часа ролик, блин, сделал. Вот такого очень давно не было. Вот правда. Это жесть какая-то. Даже на лайв-канале я записывал видео. И там и то, блин, больше времени тратилось потратиться, чем над этим видео сейчас будет. Короче, ждите. Я буду записывать, кстати, следующее видео, скорее всего, будет уже видео по выживанию в аду да, и я надеюсь, что вы будете смотреть новое выживание, я буду выживать в аду, короче, спойлер такой, через два дня, через три выйдет видео, как раз, когда уже выйдет полная версия Майнкрафта, ну это, конечно, не точно, но, скорее всего, в 23 июня уже выйдет, э, это самое дело, М -м выйдет Элис из Майнкрафта 1.16, да. Всем пока, надеюсь, понравилось, по крайней мере прошлое видео это-то вообще птичь э, какая-то блин я вообще в шоке пока пока извиняюсь то микрофон другой все пока пока друзья все goodbye мазафака да вот все да, там вот. там пока да это лобик кстати вы не знаю